ножки Я саралась и стирала, Щобки смыла, мыла я, Но Андрюшкам я сказал, что с ними я красивая. Пусть меня мои подружки называют канапушкой. Только нравятся Адрышке на лице моем Пусть меня мои подружки называют канопушкой. Только нравится Андрышке на лице моем. Играет. И веснушки на лице Каждый день читает Мы катаемся с Андрюшкой С горычки на санка Для кого-то тканопушка Для него весненочка Пусть меня мои подружки Называют тканопушкой Только нравятся Андрюшки На лице моем веснушке Пусть Только нравятся одрышки а На лице моем ножки. Пусть Теперь мои подружки все лицу искано пушки Настоящие веснушки мы теперь мои подружки Все рисуют канапушки Только нравятся одружки Настоящие весны